Ой, вот так вот, девочки, я пришла домой после наших посиделок. Вот. Так вот. Подожди. Вот так вот. Вот так вот. А.